Привет, мои дорогие, меня зовут Радагаст, и сегодня мы продолжаем Инктобер. Вот вчера, 2 числа, было у нас, э, э, была у нас тема костюм, а сегодня у нас новая тема, и эта новая тема корабль. С кораблем будет немножко проще, чем с костюмом, потому что сразу в голову лезут различные образы, и один из э, э, сборников таких образов, вот у меня слева тут лежит, это Setting Spell Jammer. И там, конечно, очень много было всяких различных кораблей. Сейчас вам тоже некоторые из них покажу. Этот сеттинг можно любить много за что. И там довольно много всего есть именно в плане таких вот образов. И сейчас мы его используем именно как вот источник вдохновения для того, чтобы сделать наш корабль. Вот, зацените, какие там корабли бывают которые похожи на каких-то неведомых летающих зверушек или на насекомых или ну, это вообще не то или на китов э, ну, боевой дельфин называется вот он кит ну, вот, э, оса идет э, и так далее ну много всяких это вообще какой-то летающий то ли то ли жук то ли какая-то скалопендра ну, вот, и вообще-то на каждой обратной стороне э, такой вот карточки там э, находится какой-то план. Вот. Ну, дословно мы этот план э, копировать не будем ни с одного из них, но, так или иначе, просто э, воспользуемся этим как э, источником вдохновения. Почему бы, собственно, и нет. И сегодняшний уровень подземелья у нас будет в виде гондолы Цепелина. Она займет у нас где-то вот центральную часть этого листа, и... Э, ну, все, можно начинать как бы на глаз, э, делаем плюс-минус какую-то... Бы какую-то э, какую схему. И дальше начинаем делить ее на, ну, плюс-минус такие же части, чтобы э, схему как-то иметь. Значит, сначала там должно быть несколько кают, по идее, э, потом в центральной части там обычно делаю какую-то общую часть э, с, со столовой или кубриком. Э, и потом делают еще несколько э, отсеков с каютами, и в самом хвосте уже там какой-то склад и какие-то технические э, помещения. Во всяком случае, такое у меня сложилось впечатление после того, как я немножко в интернете поискал, как вообще там э, что вообще делают с э, цепелинами. Вот, ну вот здесь такое вот как бы схождение на хвост идет. Вот завершаем э, корпус. И дальше что? То есть вот это, это обычно на планах называется кабина, то есть, э, ну, видимо, то место, где сидит капитан и прочие э, управляющие судном, вот, а здесь рубка, ну, это штурманская рубка, то есть э, там сидит, собственно, тот, кто э, глядит, э, куда там надо поворачивать. И по бокам от нее какие-то, э, тоже иногда они называются рубками, но в общем, оружейные какие-то отсеки, возможно, там какие-то, я не знаю, либо арбалеты, либо э, что-нибудь такое стоит, в зависимости от того, насколько у вас, э, насколько у вас вообще э, технология продвинутая. Дальше идут несколько кают значит, на опять-таки как мне как, как у меня создалось впечатление после чтения некоторых статей и просмотра всяких материалов в интернете. Отдельно там есть дневные кабины и есть ну, каюты и отдельно есть ночные каюты. Возможно, так получилось просто случайно, и связано это с тем, что, э, ну, многие десятилетия уже цепелины и воздушные корабли как бы не э, развиваются из-за, э, вот, э, взрыва того самого. Вот здесь какие-то тоже там оружейные отсеки, чтобы в стороны э, как-то отбиваться от э, врагов. Вот дальше, что здесь у нас, э, дальше здесь в центре что-то должно быть, какая-то общая э, часть, то есть какие-то там... Э, ну что это? Кухня столовая, камбус. Вот, Какие-то столы там должны стоять и как-то возможность для команды или для пассажиров туда уйти. Вот. Ну, подпишем это как камбус. Дальше в задней части, в общем-то, то же самое сначала идет. То есть сначала идут те же самые дневные каюты, оружейные рубки и ночные каюты. Ближе к концу хвоста должен находиться какой-то склад э, полезных и ценных вещей, возможно, запчастей или там еще что им нужно на э, цепелинах. И э, в самый хвост это уже, ну просто тоже там э, какие-то оружейные штуки. Быть. В общем-то, все, Наш уровень... Э подземелья, которые э, на самом деле вовсе не подземелья, а воздушный корабль, он готов, и сбоку он выглядит плюс-минус вот так, то есть там э, какие-то есть э, отсеки с собственно, несущим газом, и э, вот это вот э, гондола, это то, что э, мы собственно сейчас э, э, точно изобразили. Вот, вот оттуда, вот до сюда, до хвоста оно так вот идет. Э, вот и все. Наш сегодняшний уровень полностью готов, ну то есть готова его карта, после чего ее нужно э, кем-то заселять. Вот, ну можно пойти э, точно по пути Спел Джамера и э, либо расселять туда людей или еще какие-то расы или добавлять каких-то страшных э, гуманоидных бегемотов, но так мы делать не будем. А что я лично могу посоветовать сделать, это заселить этот корабль, ну где-то там под полом или еще где, эм, домовыми. Ну или такими какими-то гномиками, которые где-то там бегают и э, если что-то где-то ломается или начинает выходить газ или еще что-то, они сами как-то э, возвращают это все в рабочее состояние и все исправляют. Вот. По-моему такая идея до сих пор не была еще сделана. Так что забирайте, спокойно пользуйтесь, э, должна же все-таки какая-то польза вам быть от этих инктоберских видео на этом все на сегодня спасибо за внимание с вами был Радагас. если понравилось увидимся еще в завтрашнем уровне нового инктоберского подземелья